Алло, здравствуйте. Нас заселили в отель, но нас не устраивает наш номер. Тут грязно и вообще мы не рассчитывали на такой номер. Можно нам его как-то поменять? Вот такой э, звонок я иногда получаю от своих туристов, когда мы бронируем какой-то отель да, и какой-то определенный номер. И, конечно же, все не идеально и бывают такие случаи, когда... Номер не соответствует тому, что заявлено Он, возможно, грязный Или, возможно, он находится в ужасном каком-то Совершенном месте, чуть ли не в цокольном этаже да, И так далее Но бывают какие-то Действительно, причины, по которым турист явно недоволен и вообще недоволен этой историей. Давайте поговорим об этой теме. Я вам расскажу, что делать. Выходов очень на самом деле много. От смены номера до смены отеля. Так что давайте в этом всем разберемся. Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Я занимаюсь продажей оформления туров онлайн и веду подкаст одноименным названием Георгиев Давайте, Давайте разберем а, эту тему. Если вы все-таки приехали, номер вас категорически не устраивает, что нужно делать? Ну, во-первых, друзья, самый главный совет: не истерить, не кричать, в общем, не быть как разъяренный зверь в клетке. Это очень частое поведение, к сожалению, наших туристов, да, потому что они считают, что такое поведение им гарантирует а, быстрое решение проблемы. На самом деле, друзья, нет. А я дам совет чисто психологической точки зрения: а, будьте уверены, спокойны. И настойчивы говорите сразу нас этот номер не устраивает и мы хотим переселиться в другой Точка. и никуда не уходите будете настойчивы нас номер не устраивает мы ждем когда на вы нас переселите и чем настойчивы и серьезнее вы тем быстрее решится проблема. Чем эмоциональнее, крикливее вы и все остальное, тем проблема будет решаться дольше. Это, поверьте, в любой абсолютно стране. Никто не любит вот таких, как говорится, криков. И когда они видят ваши серьезные намерения, вопрос всегда решается очень быстро. А Все-таки как он будет решаться? Ну, во-первых, вы можете пойти на ресепшн, заявить о своих вот этих требованиях, и чтобы вам предложили альтернативный номер, пусть той же самой категории, но другой. Скажите, мы хотим посмотреть другой номер. Если ательер говорит, вы знаете, а у нас нет других номеров, тогда окей, скажите, предлагайте мне номер категории выше. И как бы я готов в нем заселиться. При этом ательер может, в принципе, на полном серьезе вам сказать: А вы знаете, как бы у нас номера с доплатой. Но вы можете, если как бы сам ательер на ресепшене ни на какую встречу нет, у вас есть гид. Если вы прилетели с туристическим пакетом, можете обратиться к нему. У нас действует вполне 132 федеральный закон, где черно -по белому прописано, что отель должен соответствовать, да, что условия должны соответствовать. И если это не соответствует, то а, вам обязаны предложить альтернативный вариант, не ухудшая, не ухудшая, соответственно, ваших условий по туру. Поэтому это вполне нормально, если вам предложат номер выше категории. Здесь надо единственное понять, не надо этим использовать этот момент, как говорится, в хитроумных целях есть действительно объективные причины, когда действительно номер не соответствует тому, что было заявлено, или он просто находится в ужасном состоянии. Да? Такое иногда, но бывает, причем независимо от категории отеля, тогда нужно эти требования предъявлять. Если мы, все-таки давайте рассмотрим более наверное, сложный момент, если мы понимаем, что вообще в отеле все вот так вот печально, ну так случилось, так получилось, что вы попали в такую историю, да, вот такой вот ужасный отель. Ну, значит, друзья, просто меняем отель. И здесь, конечно, вам также а, могут предложить альтернативные варианты. Да, они, возможно, будут с доплатой, это нормально, да. Но они вам могут предложить как бы альтернативу переехать в отель. И здесь нет никакой проблемы, эти вопросы достаточно быстро решаются. Конечно, особенно, если вы готовы доплатить. Это вопрос будет решен прям чуть ли не за 20 минут это нормальная история и поэтому не стоит переживать, что если у вас что-то получилось там не так, придется смириться и как-то жить как угодно нет, вы можете выбрать абсолютно любой вариант можете подготовить, возможно, свои варианты альтернативные, возможно, вы уже смотрели какие-то отели, они вам объявят стоимость стоимость доплаты какой и, соответственно, вы спокойно можете переехать если вам нужен будет трансфер, они вам предложат естественно, за отдельную плату, но я к чему к тому, что нет проблемы ни по смене номера, да, в таких ситуациях, ни по смене отеля. Все это решается. И я скажу, что у нас такая ситуация была. Вот буквально мы приезжали в прошлом году в Турцию, приехали в отель. Но в отеле уже в осенний период половина ничего не работала, да. И мы, сейчас честно, не ожидали, что так будет. А мы приехали там в том числе за анимационные программы для детей, за да, детским клубом. Но они сказали, извините, у нас сегодня последний день, завтра мы уже закрываемся. Мы говорим, ну а тогда как бы смысл нам здесь находиться Мы подошли к гиду и сказали эти свои требования, нам нужен другой отель Мы, в принципе, уже приглядели для себя, что мы хотели И, в принципе, вопрос был решен, наверное, не более чем за 30 минут Они сказали, окей, вот нет проблем, цена доплаты состояла, если не ошибаюсь, у нас там Ну, отель примерно такой же категории был, просто в другом регионе Он составил около 35 евро Вот такая небольшая у нас доплата была и все, они нам предложили трансфер, но трансфер нам был не нужен, мы самостоятельно были, у нас автомобиль был в прокате, мы самостоятельно сели и доехали до нашего нового отеля. Все это заняло, ну, минимальное время, поэтому, друзья, не волнуйтесь, все вопросы решаемы. Но здесь еще, конечно, хочу отметить, все зависит еще в том числе от вашего турагента, насколько он вас просвещает в эту информацию, рассказывает о ней, да, и готов показать поддержку. В моей компании, Георгиев Трэвел, есть отдельные тарифы, да, при покупке туров, на которые входит Полная поддержка вашей стране. И такие вопросы мы можем решать за вас. Поэтому, друзья, обращайтесь. Георгиев Тревел, Павел Георгиев. И услышимся в моем подкасте. Не забудьте поставить оценку и подписаться. Вас ждут новые интересные и практические выпуски и истории.